Пансионат Чайка 2019 год Июль месяц Показываю во что превратилось Это когда-то хорошее место да. Все настолько запущено, грязно столовая все внутри пусто разрушено все поросло травой когда-то на этих лавочках я сидел здесь вот лавочки все поросло травой Вот столовая, вход для отдыхающих, там общежитие житие своё. Да, я с той стороны сниму. Сейчас покажу с той стороны. В общем, все запущено. который сейчас захвачен. Один пансионат, по-моему, работает, все остальные, все. Так, Там, эти остались да вот, пансионат, я не пойму, он работает или нет. Не похоже, как на разрушенный. там ничего такого пластиковые разве по-моему деревянные окна нет деревянные окна старые да да да Вот, вот здесь уже пластиковые двери стоят, пластиковые, пластиковые двери, но окна деревянные. По-моему, здесь никто не вот, если вот, вот, вот, вот, вот, какие-то там гуляют. В общем, все грязно, все в таком состоянии, вот, тут не метется. Аллеи все. Все. Да, была же длинная. Заборы, если лтать, с, с, с вот этими захватчиками, да. Ну, где-то таких размеров. Море не только лечит, но и возвращает молодость. От железной дороги, да. От Донецкой станции, да. Укрзалезлица. Все запустили. Вот. Новая власть пришла. И вот какие изменения такие. Янукович, когда здесь был плохой. А дальше идти нельзя. Там Азов привозит туда своих родственников персонально для их оздоровления. площадка старая уже. Где, здесь будет много детей. где? Нет, это детская площадка, гражданата. Там раньше были вот домики где-то, вот я не помню. Или вот там вот тут? Ну, за забором вообще. Тренаж в горы. В диком лесу все.